Вот, Добрый вечер, дорогие зрители С вами Плохие новости культуры В студии Александра Орлова И Елизавета Саволайнен <свят> Хочу тебя поздравить Завтра прекрасный день На твоей исторической родине Финляндии <свят> Будет отмечаться день Йохана Людвига Руннеберга Национального поэта Это государственный праздник да, как было бы хорошо, чтобы день рождения Пушкина был бы у нас в государственном О, покажи празднике. фотографию прекрасного Йохана Руннеберга. Так. У нас первое изображение. Да, это э, на бульваре Эспланады в Хельсинке. Такой вот замечательный памятник. Любопытно, что сделал его, его сын. Угу. Да, если сын не сделает памятник, то сделает памятник. Причем Руннеберг писал в основном на шведском. Угу. Вот, но при этом считается финским национальным поэтом, потому что как раз он воспевал красоты Финляндии как место, как замечательной страны. Отличный светский мирный праздник. Да, да. Нас долго не было, за это время произошло очень много всего, но мы надеемся, что э, ники дайджест сегодняшний по позволит э, вернуться в события прошедшего месяца и узнать коротко о них. Да, и больше мы не будем пропадать так надолго, будем выходить более систематически. Но ну, у нас были некоторые а, отдых и немножко мы приболели и уезжали и, и вообще Новый год это такое время, когда все подводят итоги, а мне кажется, что подводить итоги это такая пошлость. Вот, но ну, может быть я, конечно, ошибаюсь. Вот, но к нашим новостям. Значит, свалил Петр Павленский из России. И uh, здесь есть две версии. Uh, mm -hmm. Версия первая, что... Ну, в общем, что произошло, мы не да, знаем. Да, что того, произошло, что... мы не знаем. Мы да. знаем только версия, которая... Пересказываешь, да. да. Есть вот, пересказ а... самого Павленского, есть пересказ... Анастасия, Анастасия Слонина, Анастасия, актриса, Анастасия Слонина, которая, которая является, по ее словам, жертвой. Да, потерпевшей а, о том, что ее пытались изнасиловать, и она еле унесла ноги. слоноги. Вот, на этом основании Павленского и его жену-соратницу, а, жену подругу и мать угу. его детей, Оксану Шалыгину, задержали в аэропорту, допрашивали, а потом отпустили, пригрозив сроком в 10 лет. Ну, они, естественно, это поняли как возможность уезжать. Вот, и для того, чтобы не сесть на 10 лет, чтобы э, дети не попали в детский дом, угу. они покинули страну и сейчас находятся во Франции. Вот, версии 2, э, да, официальная, э, официальная версия следствия и версия Петра Павленского. Так что я лично не исключаю ни одну из этих версий. Потому что я вполне предполагаю, что человек, который, э, который готов на радикальные акции, на вызов системе, на то, чтобы сесть по статье «Терроризм лет на 10, может иметь какие-то и сексуальные девиации, и какие-то поведенческие особенности. Вот. Но также я не исключаю этого варианта, что Анастасия Слонина, человек, который пошел на сделку со следствием, или человек, который хочет себя прославить. Да, она артистка театра Док, и в этой ситуации мы видим, что выигрывает только один участник – это… Не театр ДОК, это не Павленский, это следственные органы, которые не делают из Павленского героя, то есть его не сажают, да, он убегает из страны, вот, а он не становится звездой да, тем Ну какие-то подробности из личной жизни, может быть, которые не, не открылись бы в другом случае, подробности личной жизни актеров театра ДОК стали известны. Да, тем самым это тоже компрометация и, театра ДОК. В определенной степени, безусловно. Ну, я согласна, что на данный момент реальных сведений слишком мало для того, чтобы можно было выносить суждение. Да, ни фотографий, ни каких-то селфи, когда Анастасия <свят> Слонина, как она говорит, окровавленные голые, выбегала из их квартиры. Ну, могла сама себя сфоткать, чтобы было хотя бы. А может быть, у нее есть, может быть, еще все всплывет. Но это очень жестоко, Лиза. Ну, знаешь. Она может быть действительно пострадавшей. Не можем так понимать. А у меня был эпизод когда я получила в глаз. Ну ничего страшного, я сфотографировала себя с разбитым глазом. И это все-таки весь док. Да, я могла бы, обратиться в какую-нибудь там скорую медицинскую или там еще какую-нибудь ментовскую помощь. Ладно, пойдем дальше. Мы ничего не успеем из-за этого. Этим... А у нас вверх мероприятие. Так, в Санкт-Петербурге... Да, это у нас новости из рубрики «Новое средневековье». Да, в Санкт-Петербурге Исаакиевский собор, который находится в центре города, является памятником архитектуры федерального значения, построен по проекту архитектора Агиста Монферрана в XIX веке. После... 91 -го года, после восстановления Российской Православной Церкви, Русской Православной Церкви в э, правах, скажем так, не был передан церкви оставался городским музеем на протяжении всех э, прошедших лет. А это уже у нас 25. 25 да. да. и сейчас представители церкви подали прошение и... Э, что еще больше взволновало общественность, то что губернатор издал распоряжение о рассмотрении возможности передачи этого здания собора в безвозмездное пользование Российской Православной Церкви. Сокращенно будем говорить РПЦ. Да, причем само здание будет сохраняться на бюджете город Да, на данный момент большая часть расходов по ремонту, постоянной поддержки здания в хорошем виде лежит на бюджете самого музея. Это музей, не только Исаакиевский собор, но четыре да, собора, собора в городе. Да. Вот, И кстати, еще, пока не да, что, что хорошо сказал Гельман, угу. а, Марат Гельман, по поводу этой передачи, непередачи, этой ситуации, что были случаи, когда храм с фресками Диониси передали церкви. И там за полгода закоптили все так, что фрески было очень тяжело восстанавливать. То есть, и вот это вот реальный собственно, мотив для того, чтобы все таки музейное сообщество там продолжало обитать и работать. Ну, вот, вот, потому вот, что да. церковники, они это воспринимают как сакральное здание, а не как какую-то культурную, историческую или музейную ценность. Вот, и поэтому вполне велика шанс копать на стенах, повреждения фресок, там, фасада. Вот, так что, в общем, ну, будем надеяться, что, конечно, это... Да, тема еще будет есть еще возможность рассматриваться. повлиять да. на это. Спасибо всем, кто взывает к разумным, к разуму и пытается тем или иным способом. Сохранить этот памятник в, том ви в лучшем виде и передать его нашим последователям. Mm -hmm. Да, еще также здесь тема для размышления: что церковь постоянно говорит о реституции, что вот у нее забирали здания, там хранили картошку, устраивали безобразие. А Почему-то не говорится о реституции для гражданских да, частная да, собственность для частной реституции частной собственности. Невысп... Да, и до сих пор сохранились некоторые заводы, некоторые дома, здания, предприятия, которые были созданы купцами в имперской России. Промышленниками, и, да, мещанами. Да. Вот, это было разграблено, национализировано. Пере... Даже оборотистые дворяне были. Да, да. Вот. Об этом, естественно, не говорится. То есть у нас церковь – это единственный потерпевший от Советского Союза, а все остальные, ну, как бы, ну потерпевшие, ну терпила, наверное, ну и нормально. Вот. А что это, конечно, тоже повод задуматься о правах на собственность, если церковь поднимает этот вопрос. Почему бы не подумать и светским людям об этом? Вот. Следующая новость – это дискуссия о хиджабах в школах. Кадыров раскритиковал министра образования Васильеву, которая предложила запретить хиджабы. Вот, а, здесь три варианта решения этого вопроса предлагают а, аналитическое сообщество. А, но все эти варианты хуже. А, да, мо а, можно разрешить для всех, это первый вариант. Да, то есть, но тогда будет дискриминация светских а, основ образования. А, да, и людей, а, да, детей атеистов, а, тех, кто не верит и считает, что лучше не показывать. Даже верят, но не показывают своей религиозной принадлежности. А второе, всем нельзя, то есть это чисто светский характер образования, но здесь традиционалисты могут перестать пускать своих дочек в школу, поскольку там запрещены хиджабы. Вот, и третий вариант, это решение региона, но тоже в таком случае будут дискриминироваться те меньшинства, которые живут в этих регионах. То есть, в общем, какой-то такой тоже ползучий средневековый разговор, в общем-то, вроде как... Кадыров и министры их образования не поссорились, у них хорошие отношения, они уважают друг друга. Вот, но будем наблюдать за развитием событий. Вот, а также была замечательная новость по а, декриминализации семейного насилия. Вот, и очень большая дискуссия в СМИ по этому поводу. А, говорят, домострой, это так ужасно, да убоится жена мужа своего. Но Домострой – это памятник литературы XVI века, и нормы, которые были для Домостроя в то время, были, ну, в общем-то, достаточно прогрессивными нормами, потому что там не только жена убоится мужа, но там и большой список предписаний поведения, как воспитывать детей, как веровать, как молиться и прочее. То есть там не только запугивание женщин, там также предписание для мужчин и ответственность для мужчин. Да, это немножко такое патриархальное, но в качестве памятника литературы это рассматривать можно. Вот. А сейчас да, побои рассматриваются в законодательстве как нанесение легких телесных повреждений без вреда здоровью. Да, и как раз именно это хотят декриминализировать, да, то есть перевести это на административную ответственность. Вот, это не телесные повреждения. Телесные повреждения бывают легкой тяжести, средней тяжести и тяжелые телесные повреждения. И это прерогатива уголовного законодательства. Вот, а, так что если руку сломали, то это нанесение я полагаю, что телесных повреждений средней тяжести. Значит, это действительно уголовное дело. И поэтому можно подавать и а, сажать там, ну, условно говоря, там, своего близкого человека, хоть там, на несколько лет, потому что это уголовное преступление. Вот. Уголовное судопроизводство имеет значительно более сложный процессуальный аппарат, оно более дорогостоящее в практиках применения. Вот. Поэтому, может быть, тот шухер, который поднялся в СМИ, он не совсем корректен, да, потому что обычно пугаются, самое главное напугаться и очень громко кричать, а не разобраться в том, что происходит действительно. Вот. Но что... Что не делается, а должно делаться. Должны строиться убежища для женщин, где они могут укрыться от э, семейного насилия на какое-то время, допустим, вместе с ребенком или детьми. Вот, где эти женщины будут в безопасности, пройдут курс психологической реабилитации, каких-то э, экстренных психологических разгрузок и мер для нормализации отношений. Да, и мне кажется, что тут важно еще и в целом отношении общества определенная поддержка потому что очень часто даже в случае побоев там, при старом законодательстве при новом законодательстве есть определенный ступор что жертва боится жертва боится идти говорить, и говорить выносить да, из избы это э... и в нашем обществе вот, семья это нечто святое неприкосновенное а когда начинают Говорит, что есть, допустим, там ювенальные юстиции, или там, на кого-то, пожалуйста, тут же вспоминают Павлика Морозова. Ну, не надо путать такие вещи. Павлик Морозов, это все-таки про идеологию, и это вопрос советского времени. И там, да, когда это кораллов с расстрелом, да, или там какими-то десятью годами заключения на Колыме, то ну, это немножко другие санкции, чем, допустим, 10 дней административного ареста в спецприемнике. Да, вот. и... И у нас ведь семейное насилие претерпевает около 30% женщин. В год, насколько я читала по статистике, 60 тысяч женщин погибают от домашнего насилия. Это огромные цифры. Да, и это вопрос о женской субъектности и о том, что женщины чувствуют себя жертвами, не находят в себе сил каким-то образом жаловаться, бороться или даже пойти в полицию, написать заявление. Потому что такие ситуации на... случаются не после... Ну, да, в не после случаев, первого. не после да. первого. То есть до этого есть определенные симптомы. Да. Во-вторых, есть теории о насилии. Да, и очень часто насилие, насилие связывается виной, и вино испытывает именно жертва. И жертва таким образом как бы провоцирует насильника на проявление насилия. То есть, это, да, это семейные расстановки по Хеллингеру, это описывают эти ситуации. Это достаточно большой корпус психологии, есть корпус социогуманитарных исследований об этом. Так что здесь просто, ну, тоже, я думаю, что стоит популяризировать да. это и разбивать эту тему в более широком общественном дискурсе. И это причем не касается женского сообщества или мужского сообщества, вообще большая условность любой может быть В целом. Да. Ну да, но и отношения, дело в том, что далеко не всегда женщины более, э, больше стремятся поддержать жертву, чем Очень часто мужчины. говорят, о, короткую юбку надела, сама виновата, да, вот правильно вот получила по морде. Поиск неправильного поведения жертвы, порочного поведения, заведомо ложного обвинения жертвы, это то, с чем... Мне хотелось бы в своей личной практике как можно больше бороться, потому что нельзя выносить суждение до рассмотрения настоящих обстоятельств дела. И каждое дело уникально, и каждое дело имеет свою фактуру, скажем Жму так. Мы что-то серьезно да, очень. А, это... а можно я стишок Давай. прочитаю? Как раз по этой теме. Значит, Андрей Орлов, Орлуша, поэт, написал замечательный стишок. Я как сказала. Орлуша женится на Мизулиной. Я решил разогнать холостяцкую скуку. Я Кирилла прошу меня благословить. Предлагаю Мизулиной сердце и руку. И хотел бы Милонова усыновить. Их, принявших закон о семейных побоях, я в семейные узы влеку для того, чтобы каждый вечер мудохать обоих. И за это бы не было мне ничего. Ну, любопытно, что мы опять вернемся к обсуждению РПЦ, так как буквально... Около месяца назад патриарх московский всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что провокационные изображения, оскорбляющие чувства верующих, нельзя считать произведениями искусства. С вандализмом и с провокациями в искусстве нужно бороться. То есть искусство должно быть очень красивым, правильным, с большими фиговыми листьями. Ну да, ну вот хотелось бы... Ничего провокационного. Бы... Да, вот еще я приведу цитату из речи патриарха. Хотелось бы открыть фотографию произведения Вадима Сидуры. Это скульптор, работавший в Советском Союзе. Это работа 1974 года называется «Памятник погибшим от насилия». Так вот, патриарх Кирилл назвал выставку работ Вадима Сидура в Манеже в 2015 году провокацией. Конечно, не только на основании этой работы. Это вот куда пришли Энтео с подружкой. Да, да, да. Но он сказал, что скульптуры, которых мы не видим... А давай откроем следующую работу, uh -huh. третью. Вот... Здесь изображен автор с его произведениями. Так вот, скульптуры, которых мы не видим, на открытии этой выставки, на открытии которой были повреждены работы Сидура. За пару месяцев до этой выставки какой-то чиновник в Министерстве культуры подписывает указ, распоряжение, которое объявляет вот эти изображения кощунственными произведениями искусства. А потом... В центре Москвы устраивается выставка. Что это такое? Это прямая провокация. Также То есть это фактически карт-бланш пред... для всяких воинствующих учеников. Да, я за свободу творчества, за свободу самовыражения, за отсутствие цензуры, но за взаимное уважение и за борьбу как с вандализмом, так и с провокациями. Таким образом провокации послужило, послужило не вандальное не высказывание поведение. Не чиновника, не вандальное поведение, а сами работы скульптора. Да, но тут даже чиновник не высказывался. Он-то как раз объявил эти произведения, эти работы mm. произведениями искусства. Дело в том, что это придумал не чиновнику. Напомним, Вадим Сидур родился в 1924 году, умер в 1986 это признанный советский художник-авангардист, скульптор, поэт и прозаик, ветеран Великой Отеч... ну, Второй мировой войны. В 19 лет стал кавалером орденов Отечественной войны второй степени и нескольких боевых медалей. Его работы хранятся во многих музеях Москвы и других городов, а также за рубежом. Вот можно следующую картинку? Это для всех. Да. <смех> <смех> так, еще одну скульптуру Лиза, Покажи, пожалуйста, это памятник в Треблинке, поставлен в 1966 году. По он поставлен в Берлине, но он называется Треблинка. Это э, концентрационный лагерь в Польше, где погибло большое количество жертв. Я не помню, какой он по место занимает. Mm, Тоже. Ну, ну вот, да. Вот, и причем это же а, очень сильные метафоры, и метафора практически абстрактная. Конечно. Это не ваяние каких-то этих а, истуканов на постаментах, да, чем у нас очень любят заниматься РПЦ и Минкульт. А, а здесь художественное осмысление и такая достаточно грубая, абстрактная пластика, но а, она она очень универсальна. То Это универсальный вы... язык, и тут не надо понимать, почему здесь там десятиконечная звезда, а почему здесь шапка мономах. Да, я вот в этом нагромождении фигур, да, таких антропоморфных, я вижу в этом и череп, и глазницы, провалы. То есть здесь считывается много, можно чудище какое-то рассмотреть. То есть здесь считывается довольно-таки много контекстов, и довольно странно так отзываться о работах высокопрофессионального скульптора. Если можно, вот графику, еще шестую картинку покажу. Mm -hmm. Вот, может быть, такого плана изображения хранящегося нет, музеях, да, да, вызывать. Ну, тогда, -то конечно, можно, опять-таки, 18+, показать. Ну, хотя, да, да, да, YouTube, я нет. надеюсь, нас за это не забанит. Любопытно, что о реакции художников на такое провокационное, я бы сказала, заявление предстоятелей РПЦ Было создание такого флешмоба по форме Я зачитаю от автора флешмоба, но все желающие могут подписаться под ним «Я художник Лена Хейдис, по мнению патриарха московского и всея Руси Кирилла Бужу в людях не чувство и не разум, а зверя. И я, художник Лена Хедис виновата в войнах, насилии, обмане, коррупции, правовом беспределе, экономическом кризисе и обнищании российских граждан. Вот, да, этот флешмоб с... Художник всегда виноват. Хэштегом, да, художник всегда виноват. У нас нет картинки, да, по Лене? Так там просто текст. А, просто. Я бы обнял тебя, но я просто текст. Это Хорошая работа, Тимофей Ради. потом покажем. Перейдем, наверное, к следующим. Сколько уже можно? Да, да, да, да. Все крутится. Крутить картинку, крутить поргалка. А, ну вот интересно, да. ну Денис, тебя впечатлило слияние РГБ, РНБ в Петербурге? Да, ну, это две сливаются крупные библиотеки. библиотеки, потому что там да, идея в том, что сами библиотеки подали на слияние, потому что так было бы легче, объединив книжные фонды. У, а у них до сих пор нет нового хранилища. Им, конечно, нужно да, Им нужно большое хранилище. новое качественное хранилище, и вообще надо вкладывать деньги в культуру, да, а у нас деньги разворовываются и уходят непонятно куда. На рубль а, украденный 10 потерян. Ах, не будем так оптимистичны, может быть там прям дворец построить. Вот, будем книги очень и... надеяться. Это вот, да, интересно, что... Некоторые вообще... люди протестуют, потому что, да, протестуют именно работники библиотеки, потому что они боятся, да, слияние... что слияние укрупнения лишит их рабочих мест. Вот, что, в принципе, очень часто происходит при слиянии университета, что половина кафедр вылетают, да, и просто самоликвидируются. Да, кстати, Европейский университет, лидирующий в рейтинге университетов, Да, кстати, Поздравляем их с его с этим, что его признали лидирующим. Да, да, да. Тем не менее, проблемы для него не закончились, и действительно стоит на грани потери здания в центре Петербурга и. и срочного решения проблем с размещением студентов, это довольно-таки печально. И перейдем к международной новости по о месте русского искусства советского периода в осмыслении истории искусства ми всего мира, но в частности Европы, безусловно, потому что это... Очень близкие оказались по всем тенденциям и подходам, и неожиданно даже, учитывая определенные искусственной границы, существовавшие между Западной Европой и между художниками Западной Европы и художниками Советского Союза на протяжении довольно-таки продолжительного времени. Тем не менее художники и тех и тех регионов подходили Сталкивались с близкими проблемами И удивительно похоже их решали Вот об этом Да, об этом ä, пишет ä, сайт ä, от, от э, Об этом сделали выставку Да, Об этом была которая... сделана выставка Да, да, сайт уже пишет о выставке Да, да, сайт пишет о выставке Выставка, кстати говоря, приедет в музей имени Пушкина в марте Да, сейчас она показывается в центре искусств в Карлсурге Да, да Вот, так что можно будет в Москве в марте увидеть эту выставку. Ну, насколько... не целиком, да. она не всегда едет. Ага, там куратор Пейтер Вайбель и... А, забыла, потом скажу. То есть, очень часто русские художники, допустим, Михаил Рогинский, выбирали такие же формы языка, но как европейские и американские художники. Но это было не связанное, а все таки автономное явление. И Таким образом, она была признана. Да. А у нас там была картинка, помнишь? <свист> <свист> нет, нет. Это не <свист> <свист> такая картинка. <свист> Ладно, <свист> это не та картинка. Про Пропускай. Она вообще 0-3, может быть, называется? 0-3? Не знаю. Не, не нет. Она. Слушай, не ну она. потеряли картинку. Мы потеряли картинку. Мы потеряли, да, карт... приносим звонить. Мы потеряли картинку. Извини, <свист> пожалуйста. Да, в ну, общем... Тогда за перейдем, замечательно, к, да. да, замечательно, что... В той э картине, которую ты показала. Да, со советское, э искусство советского периода, mm -hmm. русское искусство, причем подпольное, а не соцреализм, э было признано, официально вписано в историю мирового искусства. Ну, вот. Потому что оно, конечно, долгое время оставалось немножко на периферии, да, и, то есть да, как будто да. бы... Э Процесс художественный происходил, допустим, в Западной Европе, а здесь как эхо какое-то доносилось. А сейчас, вот благодаря работе исследователей кураторов, удалось показать что единство эхо, процесса, да. что это не эхо, а это действительно полифония. Ну. Вот, а следующая новость у нас международная. Да, это... И на гу... да, Трампофобия и Трампомания вот. У нас, значит, наши политики Ужасно радовались, аппараллозировали в Госдуме Распивали шампанское а, да, Трамп наш мужик Но насколько Трамп наш Мы увидим, я думаю, что в ближайшее время вот, а я думаю Что он ну, не, не то, что со Не совсем наш, он совсем не наш да? Это человек, да. из... Он миллиардер Он шоумен, что ждать от этого человека Мы совершенно не представляем а вот трампофобия да, имеет очень интересную форму, потому что здесь протестуют очень многие меньшинства. Вот здесь мы как раз покажем нашу картиночку. Да, значит, марш-вагин женщин марш в день женщин, инаугурации. Да, в день инаугурации. У -у -у. Вот они У -у -у. в таких вышли в розовых шапочках в огромном количестве. вот за то, что когда-то Трамп сказал, что он может любую красотку хватануть за киску. Вот, и это очень не понравилось. Что руки прочь от моих э, деталей. Вот, также художник Ани Шкапур. Так, это у нас картинка четвертая или? Ну, по идее, нет. По идее, следующие, предыдущие, в смысле. Значит, восьмая. Да. Да, это он. Вот, художник Ани Шкапура Сделал парафраз с Работы Йозефа Бойса и он, значит, там, угу. У Йозефа Бойса называлась. Я люблю Америку А Америка, Америка любит, любит меня. меня Это была его акция да. Он прилетел в Америку И на машине скорой помощи Чтобы не ступать на землю Америки да, Завернутый в ковер, в войлок Как обычно да, Там жил неделю В клетке с койотом а потом таким же образом был отвезен на самолет и улетел из Америки. Да. Вот, а здесь Манеш Капура, очень яркий индийский. Американский, не Американский. Он, американский, да, индийское происхождение. Там, происхождение. Художник, так перепевает работу бойса. Вот, что я люблю Америку, но Америка не любит меня. Вот. Я думаю, что мы всегда можем сказать это про. Что-то подобное. Другие про... страны. Да, да, вот я Родину люблю, а меня Родина не любит. <свят> С Руны Бергом в обнику. Это историческая <свят> Родина. Она меня как раз любит. А вот фактическая Родина меня не совсем любит. Вот. Но это так, это ладно, лирика. Так что многие художники протестуют против Дональда Трампа и... Не только художники, и многие... Ну, ну, представители да. и представители голливуда, актеры, разные меньшинства. Мадон. Мадон, да. конечно, она поддержала Маршвагин, и Дрю Берримор, и Скарлетт Йоханссон, по-моему, они даже приходили выступать. Очень было, я так понимаю, важно для участников рядовых понять, что и деятели культуры, <связь> звезды шум бизнеса тоже их поддерживают. Нас. И, конечно, важно, да, это не единственное, акции много, я, там калифорнийский художник вывесил а, такую растяжку на мосту красивую, там вертикально написано ⁇ Импич ⁇ и... Радует, что есть желание у людей активно выражать свое отношение к тому, что им не нравится в жизни страны да, Это но, уже, кстати... собственно, а. их дело, как они это видят Мне может быть спокойно отношение Мне нравится именно то, что они не боятся высказывать и делают это с фантазией Да, и то, что высказывать можно и нужно вот. И, кстати говоря, одна художница американская, зовут ее Илма, угу. а она нарисовала Дональда Трампа с микропенисом. Вот, а мы не будем показывать эту работу. Вот, а по соображениям, да, а Хорошо нарисовано, нарисована отменно. Такая хорошая, добротная графика. Но, правда, за это потом какие-то активисты ей съездили по морде. Вот. И, в общем, конечно, жалко девушку, но получила за. Но она сделала селфи. Но она сделала и селфи, <свят> да, и она сделала высказывание. И эта работа ушла с аукциона за какую-то приличную сумму. Вот, Так что, в общем, да здравствует многополярность, да здравствует критика и свободное высказывание. И денег заработал, да. Но глаз, конечно, у нее был такой <свят> глаз. Вот, и в этом контексте а, недавно была лекция а, 2 февраля, mm -hmm. а, лекция Екатерины Шульман про зомби-государство а, на Digital Te Telegraph в Москве. Да, это там а, вот, Telegraph, можно, Telegraph. Да, можно найти эту лекцию в интернете, большая лекция, полутора, почти двухчасовая. Вот, и... Она говорит о том, что Дональд Трамп – это такие, такая фигура из прошлого, которая представляет вот этих людей, не вписавшихся в информационный мир, в мир глобальный мир жидкий. Вот. Эти люди пытаются как-то взять реванш, такая тянущаяся рука, такого полузомби. Вот. Но то, что в цивилизованном мире система сдерживания противовесов, работающая демократия, институциональность, все это дело балансирует. И, в общем-то, это не, приведет, не может привести к каким-то большим проблемам и изменениям. То есть всегда можно да, импичмент, всегда можно переголосовать, всегда можно объединиться. И всегда есть шансы на то, чтобы урегулировать. Так что мы в зрительном зале. Да, да, мы в зрительном зале. Хуже, когда этого нет, когда государство пугает интеллигенцию всеми Читажир. жупелами прошлого да, да. Или, или да Что, либо там народ настоящий. быдло выберет быдло да? тоже совершенно замечательный любимый жупел для и нашей интеллигенции, для нашего государства нельзя давать там, всем людям право голосовать, а они выберут Гитлера вот, и тому такое подобное и в этой лекции она совершенно замечательно приводит примеры, почему это не так и почему все-таки работающая демократия это лучше, чем все эти пугалки вот, и авторитаризмы, которые этим прикрываются. Спасибо тебе да, за внимание к новинкам интеллектуальных, открытых пространств, лекций. Очень интересно надо будет послушать, я еще не слушала. И зато я съездила в Петербург и побывала на открытии 10-го международного фестиваля медиа-искусства «Киберфест». И это, между прочим, единственный фестиваль в России, вот он уже 10 лет как, но он, тем не менее, пока... единственный э, фестиваль, который занимается э, отражением новинок технологического искусства. То есть искусство, которое используют медиатехнологии, саунд-арт, различные э, видео, э, э, э, инсталляции. И э, э, э, я могу сказать, что... Десятый, я на предыдущих, правда, не была, но десятый произвел у меня очень приятное впечатление. Он э, проходил на нескольких площадках. Я вот побывала в э, музее э, научно-исследовательском музее Российской Академии художеств, он, оказывается, так называется. Хотя он расположен в классических залах, и обычно выглядит как... Э, Галерея, скажем так, классического искусства И еще мне довелось побывать в музее Но ну, это я позже скажу А вот э, тема э, выставки в Академии художеств Называлась «Система координат» Ее кураторы Анна Франц и Елена Губанова Предложили художникам исследовать феномен Сосуществования и пересечения Особенного и привычного Личного и общественного, романтического и тривиального, всего того, что наполняет жизнью окружающий мир И давай посмотрим пятнадцатую работу Это М -м... не совсем то, что я ждала видеть так У нас кажется просто... Ну, ты показывай, только не так быстро. Я да. буду комментировать в любом порядке. Я да. же там была. Да. Не да. Так вот, здесь мы видим вид одного из залов Академии художеств. Сбоку расположена, расположена работа Александры Дементьевой, анимированный церковный витраж XIX века из Мельбурна. Она расчет на внимательного наблюдателя. Если некоторое время стоять перед ней, можно заметить, что все эти прекрасные стиризованные подготические орнаменты начинают двигаться, как-то сживаться и Задумываешься, и когда я смотрю на такие орнаменты в настоящих церквах, может быть, они тоже двигаются, но я недостаточно долго смотрю, но, безусловно, располагающие к... Пересмотра классического искусства работа. точно так же, как и э, такая видеоработа на вертикальном экране э, художника Лили Нам. Она расположена в центре. Э, вот если можем, да. Да, да, в центре. Она длинная. А думаю, Он берет молочницу Вермиера. Не надо предвигать. Mm. Просто, если мы, может быть, было видно нашу мышку. Нет, а мышку, да. мышку, наверное, не видно. Ну хорошо. Так он берет картину Вермира Молочницу, довольно-таки известную, когда прекрасная девушка выливает молоко и продолжает видео экраном вот эту струю молока. на бесконечная, она льется на несколько метров. Mm -hmm. <laughs> и, да, и, конечно, тоже новый ракурс на классическую ну, произведую. Посмотрим, что у нас еще есть. Рамки. О, это мне очень впечатлила работа. Это опять-таки видео Коэна Трейса крупного формата. Он представлен в классическом зале Академии. Он продолжает традицию цехового портрета уже нового времени, но в форме видео показывает рок-группу, играющую на большой барабанной установке, гитаре, с вокалистом, но он делает это очень медленно и получается очень, опять-таки, красивое, достойное кисти художника полотно. И хочется всмотреться в большие работы живописные, чтобы, опять-таки, понаблюдать. Может быть, там тоже есть эта медленная жизнь, но мы недостаточно внимательны. Так, вот я думаю, что... Да, ну... мне эта работа напомнила Билла Виолу и Вомедия Фреска. Конечно, ну, ну, Билла Виолу, можно да, сказать, все там... это классик да, видеоискусства. Так, а давай вернемся, потому что это мы уже в другую академию попали. А, это все правильно. Это инсталляция Ирины Наховой, эта художница в прошлом году оформляла позапрошлом году оформляла павильон э, Рус... России на Венецианской биеннале, и э, здесь она тоже мы, мыслит пространством, это довольно-таки э, тускло освещенное пространство ротонды и в, в Академии, и здесь она помещает э, э, репродукцию картины Мане э, Сейчас Я скажу точно про балкон. Про балкон на вертикальной стене, вот на горизонтальных лайтбоксах мы видим фотографии людей в современной одежде в позе мертвого терадора, картины руки того же художника, и получается своеобразная пространство, в котором вроде есть и зритель, и объект наблюдения, но э, движущийся посетитель в... между светящимися лайтбоксами, э, безусловно, найдет для себя то что, э, вероятное ощущение, которое, мне кажется, удалось передать э, художнице, что э, Отчасти мы находимся в мире, где есть проекция зрителя и есть проекция предмета, а, собственно, наше, наше активное участие сводится уже в другие плоскости. Ну, об этом можно долго mm -hmm. говорить. А, давай, наверное, придем. Давай предыдущую да. еще. О, вот, это чудесное. Да. Это да, замечательный Сергей Катран и его чайные грибы. Это семейство чайного гриба Камбучи Достоевский. Они там музыку играли. Вот. Сережа это... делал... он просто помог грибу выступить. Mm. Он и Дима... Вспомнил... сами грибы играли музыку. Грибы играли музыку. Просто Сережа и э, Дима смогли им предоставить mm. эту возможность. Услышали эту музыку и донесли до, до нас всех. Так, и еще вот у нас была данная чудесная. Может быть это вот это? Вот, нет, вот, вот ага. О, о, да, супер. вот она. Это э, работа... Mm -hmm. Ивана Говорковой и Елены Губановой, вдохновленные мифом Аданаи, они заставили зеркала слегка вибрировать в такт шагам зрителя. И так как на них падает свет, впечатление получается очень воздушное и красивое. Так, и вернемся тогда у нас... Была Штиглица-картинка, ты помнишь, под каким номером она uh -huh. затерялась, да? Uh -huh. Так, по-моему, 16 Следующий. Да, и интересно, что в другой площадке, в Академии художеств имени Штиглица, да, до этого она была Мухинская Академия, так что а, здесь... Было потрясающее тоже открытие, и очень интересный музыкальный опыт, э, пространственная импровизация. То есть по всей галерее стояли музыканты, и в центре дирижеры, э, это было впечатляющее по масштабу произведения. Большое mm -hmm. спасибо организаторам. Так тем не менее временем в Москве тоже можно успеть. Да, кстати, Киберфест можно еще посетить он Да, до он 7 февраля. Завтра надо бежать. Да, бегом. Все, кто в Петербурге бегом. Да, да. А в Москве проходит в галерее Велум выставка Дмитрия Шагина и его семьи и творчество представителей его семьи. Это Владимира Шагина, отца, Натали Шагиной матери. И они были еще не медьками, они принадлежали скорее кругу Орехиева, но были очень жилины уже. И были очень влиятельными художниками такой нон-конформистской сцены Петербурга 60-х, 50-х, 60-х годов. Вот. В... Выставка проходит в центре «Артплей» в малом выставочном зале. Вход бесплатный до 18 февраля. До 18 февраля. все, кто в Москве еще успевает посмотреть, много работ Дмитрия Шагина. Вот, например, следующая у нас была вот эта. Да. Ну что, брат Пушкин? Ну что, брат Руныберг, Как там? Да, как-то так все. Да, так что ребята с прекрасным юмором, в тельняшках, в ушанках, это такое вот народное и в то же время очень петербургское искусство. Безусловно. Вот, так что и критическая дистанция, и чувство юмора, и в общем, петерские вообще молодцы в этом плане. Воды да не только Ой. в этом. Так, и у нас э, время завершается. Позитивную картинку да, да, покажу. Покажу. Позитивную картинку. Значит, два тролля художника станут главными персонажами павильона Исландии на Венецианской биеннале. Это часть проекта Потерять контроль в Венеции. Главными персонажами исландского павильона на Венецианской биенале 2017 года станут два тролля художника. Ук и Бюгаур, которых придумал представляющий страну на биеннале Эгдиль Сайбернсон. Сайбернсон разрабатывает образы двух свирепых, но любящих искусства фантастических существ. Аж с 2008 года куратором проекта, получившего название «Потерять контроль в Венеции», назначен директор Kunsthalle Mainz Штефани Бюгер. По замыслу авторов, их проект должен ответить на вопросы, кто держит все под контролем, кто направляет наши действия, наши знания, наши мысли и даже нашу силу воображения, кто эксплуатирует нас и ради чего. Замечательный! Замечательный! Может быть... Он даже смотрел... Может быть, швы? он нас смотрел? очень И вопросы очень злободневные. Это как раз вопросы там так положено, кем положено, кто куда положил. Ответь мне. Просто тролли сделанные исландским художником. Да, у меня есть такое подозрение. Да, но как тролли мы можем предложить. Или мумми тролли и с Да, анонсируют, что в Москве с 25 февраля будет проходить выставка с Тема народовластия она вдохновлена для нас и событиями столетней давности, февральской революции. Мы и... размышляем над тем, как что стало, называлось народовластием, вероятно, тогда и как современные авторы рефлексируют это понятие. В да, и также на нас навевает эти, эти идеи 5 11 Не ждем, а готовимся. так что в преддверии в размышлениях. Вот мы считаем, что искусство – это такой способ фантазии о государстве, обществе, нации, чем угодно. Да? Это то, что раздвигает границы привычного. Вот, и поэтому готовится такая выставка. Мы, кураторы, более подробно мы сообщим вам в следующих выпусках. И можно будет и увидеть ее в интернете, и для жителей Москвы и ближайших регионов гостей столицы ее посетить. Вот. Спасибо большое за внимание. Мы, наверное, долго, но мы старались побыстрее. Очень старались, да. Большое До спасибо. До новых встреч.